Запутался в себя, пытаюсь все развязать Летаю среди комет на разорванных парусах Вижу цветные сны, спрятавшись в зеркалах Кровью пишу стихи в ее парадной на стенах Слышу ее шаги, когда никого вокруг Чувствую каждый вздох оранжевых ее губ Вижу ее ладонь, порезанную судьбой И если сумма то только лишь за тобой Я ищу тебя везде Среди тысяч новостей Среди улиц и людей Ищу тебя каждый день Ведь я просто хочу к тебе просто хочу к тебе, я просто хочу к тебе М -м -м. Я давлюсь дешевым ромом и дымом от сигарет Я скучаю по приколам, по трипам, по Твой угадываю номер, звоню абсолютно всем Мне плевать на эти даты, я жду тебя по весне я Рассказываю другим о том, как ты хороша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 Вот такое видео, собственно, у меня получилось. Сразу хочу сказать, наверное, многие из вас уже заметили, у меня нос почти не дышит, поэтому такие непонятные штуки. Вот Давно не было каверов, просто очень надеюсь, что вам понравилось. И помните, всегда мечтайте о великом. Всего хорошего, пока.